Всем привет! В этом уроке вы научитесь настраивать e-mail рассылки в сервисе GetCourse Это следующий урок, мы с вами разберем шаблоны, то есть как сделать ваши письма красивыми, так чтобы они выглядели с определенной версткой Для этого вам не надо обладать навыками дизайна, здесь уже все это встроено в конструкторе И также, если вам не нужен дизайн, я покажу как можно настраивать очень простые письма, в которых нет дизайна, а есть просто обычный текст И я чаще всего шлю именно такие письма Рассмотрим функции шаблонов, которые уже встроены в GitCourse Поговорим про настройки отправки писем, про подтверждение писем и многое-многое другое Все, что связано с email-рассылками Для того, чтобы вы могли отправить серию рассылок вашим клиентам, которые у вас купили продукт Либо серию рассылок тем, кто подписался на вашу рассылку И вы должны отправить им серию, продающую ваши продукты напомню меня зовут Евгений карташов если вы сейчас не понимаете почему мы рассматриваем имел рассылку то мы в прошлых уроках уже рассмотрели как создать страницы как создать продукты как настроить тренинги и как все это автоматизировать если вы хотите увидеть все эти уроки и все последующие которые будут выходить по на платформе по платформе курс добро пожаловать на ссылочку которую вы увидите в описании к этому ролику где вы сможете попасть на бесплатный курс по настройку ведения бизнеса на платформе get курс через два шага шаг номер один Нажимаете на кнопочку регистрации на платформе, вы получаете 14 дней приветственных бесплатного использования платформы GetCourse Которых вам будет достаточно, чтобы внедрить все уроки и полностью подключенно строить свою школу И уже начать пользоваться одной из лучших систем по ведению бизнеса в информационной среде платформы GetCourse И шаг номер два, для того, чтобы вы получили все уроки, которые я выпустил и буду выпускать нажимайте на кнопочку «Получить уроки». Таким образом, вы подпишитесь на Telegram-бота, в котором есть удобное, понятное меню. И нажимая на пункты в меню «Настройка страницы», «Настройка оплаты» и прочее, вы будете получать серию уроков, которые вы сможете проходить. И для того, чтобы вам это было максимально удобно, комфортно и понятно, у нас также есть закрытый чат, где вы сможете задавать любые вопросы, которые у вас будут возникать в формате вашего прохождения обучающего курса и любые другие вопросы по платформе. Договорились? Делайте это прямо сейчас. Еще раз. Регистрация, получить уроки, подключиться к чату. Поехали. Что касается рассылок. Что это такое? GitKourse позволяет отправлять рассылки в трех форматах. Четырех даже уже. Это получается рассылки во ВКонтакт, в рассылки в WhatsApp, рассылки в Viber, рассылки в Facebook, рассылки в Telegram. То есть во все мессенджеры. Плюс e-mail рассылки и SMS рассылки. То есть мы можем задействовать абсолютно все каналы, по которым можно достучаться до наших клиентов. Мы не будем рассматривать в этом уроке ни ВКонтакте, ни Телеграм, ни WhatsApp, ни Viber, ни SMS, а только e-mail рассылки Для начала вам этого будет достаточно Вот настроите продажи, будете настраивать все остальное Я за эффективные действия, а не за учиться ради обучения Поехали А как мы что и настраиваем? Мы нажимаем на кнопочку с конвертиком Это наши рассылки Зайдем до сначала в настройки, давайте сейчас я все отключу что мы с вами видим в настройках? Первое. Общая подпись. Это та подпись, которая будет видна в конце вашего сообщения. То есть, когда вы рассылаете рассылки, либо вы подписываетесь на рассылки, вы всегда видите в конце, после самого письма, еще идет какая-то информация. Допустим, что там ИП Карташов, ИП там. Игорева или бы там о нашей компании. Вот все данные, связанные с компанией, обычно указывают это в подписи. И вот эта подпись – это то, что указывается по умолчанию внизу вашего письма. Если вам она необходима, а она, кстати, рекомендована именно самыми сервисами рассылок, чтобы, когда вы отправляли рассылку, сервис, который принял почту, увидя подпись, понимал, что вы компания, и тем самым не блокировал ваши рассылки То есть это достаточно полезная функция В моем случае я не использую подпись Потому что подпись я вставил в шаблон письма Поэтому она мне дополнительно не нужна Но вам я рекомендую вначале прописать все То есть вы пишете всю информацию, которая вам необходима Телефон, адрес То есть все, что есть по поводу вашей компании Следующий блок это уведомление Что такое уведомление? Уведомление это то, куда вас будет уведомлять систему git-курс о событиях то есть создан заказ, поступил платеж, произошел прием платежа, получено сообщение. вы можете настроить куда вам будет приходить сообщение уведомление что это значит информер это информер внутри git-курса то есть в прошлых уроках увидели, видели что иногда у меня загорались разные цифры на разных пунктах меню вот эта штука называется информер Соответственно, электронный адрес — это ваш адрес, куда вы может приходить письмо о том, что сформирован заказ. Либо это может быть смс, что поступил платеж, либо оформлен заказ, либо Telegram, либо чатюм Выбирайте то, что вам больше интересно. Настройки смс, Telegram, Facebook мы сейчас опускаем. Подтверждение Double Optin. Что это за функция, зачем она нужна? По умолчанию, когда пользователи подписываются на ваши рассылки, они должны подтвердить регистрацию. В вашем сервисе получается, нажав на кнопочку активация либо подтверждение Я думаю, вы такое видели И эта функция должна быть автоматически у вас включена Если вы не используете ее альтернативный вариант В моем формате у меня есть отдельное письмо, которое имитирует Double Optin И в нем есть ссылка То есть я его сверстал специально, и оно у меня идет разное в разных процессах Потому что я использую GitCure сразу для нескольких проектов и мне не, в моем случае мне нелогично, чтобы присылалось одно и то же письмо в разные проекты Поэтому под каждый проект у меня такое письмо э, свое Но вы точно должны знать, что у вас это должно быть активно Потому что если ваши пользователи не активируют подписку на э, ваш сервис, они не активируют свою подписку то при попытке перенести базу в какой-то другой сервис, а при попытке делать большие рассылки на большое количество пользователей, вы улетите в банк гарантированно Поэтому для того, чтобы у вас этого не было, у вас обязательно должна быть включена подписка Вот прям вот точка, даже, даже не обсуждается Если у вас сейчас с, с проблем с доставляемостью нету, это не говорит о том, что она вам не нужна при любом раскладе, если э, ваши письма будут улетать в спам И вы будете общаться с техподдержкой сервисов Mail, Яндекс, Рамблер И говорить о том, что вы попадаете в спам Они скажут, что вы незаконно отправляете письма Потому что пользователи не давали вам на это согласие И вас вообще заблокируют Поэтому имейте это в виду, это очень важный момент Теперь переходим к самим письмам У нас есть входящие Входящие это просто все письма, которые вам приходят Это входящие от пользователей, которые вам отвечают у нас есть рассылки, есть настройки. В настройках мы только что с вами были. Есть, соответственно, шаблоны и рассылки. Шаблоны — это м, блоки, которые заранее уже приготовлены к курсом Они, в принципе, достаточно симпатичны. Вы можете их использовать, если они вам, если они вас устраивают. Процесс использования очень простой. Вы выбираете, допустим, если вас устраивает какой-нибудь шаблон, допустим, вот стандартный заказ. Аккаунт, логотип, лого — это ваша картинка, которую вы загрузите, заголовок — Состав заказа, стоимость заказа Если вас устраивают эти письма, допустим, у меня письма вот есть по проекту Так, давайте посмотрим Шаблон писем Вот мое письмо, то есть я просто загрузил картинку Давайте сейчас вам покажу Загрузил картинку, добавил текст, добавил, получается, список Добавил кнопку и дописал с уважением Евгений Карташов Меня, допустим, этот шаблон устраивает Либо я беру стандартный, нажимаю накопировать. На основе стандартного мы создаем новый шаблон После чего мы редактируем все, что мы хотим здесь в тексте. То есть это будет своего рода универсальный шаблон под ваш проект. Выносите любые коррективы, редактор вам уже знаком, а все блоки те же самые примерно. То есть информация заказа, картинка, социальные кнопки, текстовый блок, аккаунт лога, колонки. А, ну, понятно, да? То есть все достаточно после. Просто, после того, как вас устраивает полностью настроенный шаблон, нажимаете на ⁇ Сохранить ⁇ И у вас в конце появляется шаблон, который вы только что сделали. Для чего это необходимо? Это необходимо для того, что теперь при создании рассылки мы с вами можем просто взять этот шаблон и просто его отредактировать и отправить письмо. Нажав на кнопочку рассылки, мы попадаем с вами в панель управления рассылками. Что здесь есть? Здесь есть вкладки Отправляются. Это те письма, которые находятся в статусе, ожидают отправки. То есть, если у вас есть письма, к примеру, после, которые должны пользователи получить после покупки, да, то есть, и система ждет, когда же кто-то новый оплатит, и мы отправим тогда письмо, то они находятся в отправляются. Допустим, вот продукты инфосистемы ожидают ожидает подписчиков. Будет происходить продажи, появятся тут уже 19 человек, 20 человек, 30 человек, 40 человек. И пошло-поехало. Они все находятся и отправляются. У нас есть черновики отправлены, сюда попадают все письма, которые мы уже отправили, либо те письма, которые мы, ну, получается, создали, но не отправили. Допустим, вот смотрите, у нас есть письмо какое-нибудь. У вас заканчивается доступ к курсу через 7 дней То есть это черновик, оно было не отправлено Я его редактировал, я в нем что-то вносил Но при этом я его не зарядил Допустим, вот а, Всем привет, Евгений Карташов Вот а, продукты, по которым идет рассылка а Идет, соответственно, текст а, Содержание текста, продлить доступ А все перемены, которые вы сейчас видите Они для пользователя будут подставляться Из самого а, Git-курса и пользователь, нажав на продлить доступ, попадет к себе в личный кабинет и сможет продлить доступ к своему тренингу. И вот это письмо, так как оно еще никому, так как оно уже было отправлено, то есть я нажал отправить, оно находится в отправленных. Оно было отправлено. И оно больше само по себе никуда отправляться не будет. Если мне будет необходимо сделать так, чтобы оно постоянно отправлялось, это настраивается через правила. Но правила мы сейчас рассматривать сами не будем. Это достаточно сложная тема. Последовательность ⁇ это своего рода контейнер, в который входит в можно вложить в серии. То есть у вас, допустим, есть автовебинар, либо у вас есть автомарафон, либо у вас есть серия поддержки студентов. примеру, у меня есть такая серия. После того, как студенты оплатили курс, они начинают его проходить. После того, как пользователи проходят какой-то из модулей, он получает уведомление с кратким содержанием того, что он прошел, что было интересного. А на какие моменты им устроить заострить внимание и что ему ожидать дальше То есть вот все это, чтобы оно не было разбросано просто в большой серии э, сообщений Вот таким образом, да, то есть их тут десятки, вот как в них теперь, как в них э, разобраться Здесь есть поиск, мы можем искать по поиску, но последовательность как раз сделана для того, чтобы у вас было удобно Все в одном месте хранилось, вот для этого нам нужны последовательности Есть все то есть во все входят а, и то, что отправляется, то, что было в черновике, и то, что находится в последовательности. То есть оно все просто тут огромные Кипо находится. То есть список всего. Есть категория рассылок. А, они стандартные, их всего три. Это общие по рассылкам, рассылки по продуктам, информационные рассылки. Я всегда использую, как вы видите, всего две. То есть это рассылки по продуктам и информационные рассылки. Есть ответы. Это ответы, когда пользователь прочитал наше письмо и он нам ответил на наше письмо. И переменные — это а, те переменные, которые мы можем вставлять в наше письмо, и они будут меняться Допустим, если мы знаем а, город нашего пользователя, либо он его где-то указывал То отправив письмо с вот этой переменной в письме, она автоматически заменится на город нашего пользователя Либо его телефон, либо имя Но Я думаю, вы видели письма, когда, допустим, идет сообщение, что «А, Евгений, привет! Я решил написал тебе сообщение» Как у тебя дела? Я видел, что ты проживаешь в Москве, я еду в Москву, можем с тобой встретиться И Вот эти вот все перемены, они просто вставляются в тело письма Допустим, ссылка вот это link, а это ссылка на оплату продукта То есть это все достаточно просто настраивается Теперь, что касается самих писем Что вы должны знать про письма? Во-первых, письма можно копировать То есть после того, как мы создаем какое-то письмо, мы можем спокойно нажать на кнопочку копировать и тем самым мы полностью скопируем уже настроенное письмо Все, мы нажали копировать, вот у нас письмо У нас с правой стороны есть настройка сегментов Сегменты это, собственно, это условия, по которым мы будем отправлять пользователям рассылки в, данном, в самом простом случае у вас будут, скорее всего, две рассылки Первая рассылка это по продуктам То есть у нас, смотрите, изначально не стоит никаких сегментов Давайте сейчас я создам новое письмо, чтобы вам показать мы нажимаем «Создать рассылку», пишем, к примеру, что а, «Рассылка по покупателям продукта X». А важный момент, смотрите, а, имя отправителя мы должны указать, название рассылки – это внутреннее название. Вот это название для вас, поэтому можете написать, как вам, как вам будет удобнее в них разбираться. А, дальше, категория рассылок. Как я уже сказал, я выбираю либо общие, либо рассылка по продуктам, если это платные. И вот здесь важный момент. Смотрите, почему делается рассылка? У нас есть категория пользователей, категория заказы и категория покупки. Чем они принципиально отличаются? Дело в том, что вот эти переменные, которые мы с вами смотрели, доступные переменные. Доступные переменные. А если вы отправляете переменную, допустим, что вам необходимо оплатить ваш заказ, то есть а, еще, заказ еще не оплачен, но он сформирован, он есть по пользователю, то рассылка должна делаться по заказам. Потому что эти переменные просто по пользователям работать не будут, потому что у этих пользователей нет заказов. Это важный момент, в этом не стоит путаться. А, и многие переменные будут недоступны в зависимости от той категории, в которой вы находитесь. То есть пользователям доступны одни переменные, за, по заказам доступны вторые переменные, по покупкам доступны третьи переменные. А Это важно, я надеюсь, что вы с этим позже разберетесь Сейчас мы глубоко в эту деталь не будем уходить Но просто знайте, что если вы делаете просто обычную рассылку Не связанную с, а, не, с, не связанную с процессом, к примеру, что вы просите пользователя оплатить по заказу А вы ему не указываете, что у него осталось там 7 дней до окончания доступа а, То есть вы делаете простую рассылку, то всегда выбирайте пользователя Если вы делаете рассылку по действующим клиентам Либо по тем, кто оформировал заказ, выбираете либо покупки, либо заказы Нажимаем пользователей, у нас есть транспорт, смс, телеграм, фейсбук, вконтакте Но опять же, мы рассматриваем только e-mail сейчас И вот здесь у нас как раз есть опция выбрать Мы берем, будем писать текст просто в текстовом редакторе То есть это обычный классический текст, просто текстом Давайте я его сейчас покажу а Теперь тему письма, допустим, что Добрый день, добрый день, спасибо за подписку Тема письма это вот то, что как раз увидит пользователь, это то, как называется письмо, которое придет во входящее А название рассылки, именно рассылки, это ваше внутреннее, можете назвать как угодно, просто для вашего удобства Добрый день, спасибо за подписку Здесь обычный редактор, такой как в Word, то есть вы вводите все, что вам необходимо, вставляете ссылки, вставляете картинки, вставляете видео После чего нажимаете на сохранить письмо а Что значит сохранить, что значит готово к отправке а правую сторону мы сейчас не посмотрим, не смотрим, а посмотрим сюда просто вниз Когда мы нажимаем на сохранить, наше письмо просто улетает в черновики То есть давайте вернемся, нажимаем на черновики Вот эта рассылка, рассылка по покупателям продукта X То сейчас она просто сохранена А готова к отправке, если я нажму на готова к отправке То она отправится а, просто в рассылку и будет отправлена Но у нас есть дополнительная опция. Давайте посмотрим. То есть правую сторону мы сейчас не трогаем, мы смотрим просто вверх. Настройки письма. Нажимаем настройки. Мы можем изменить название внутреннее, внутреннее название, которое полезно именно для нас. Мы можем указать этот обратный адрес. Что значит обратный адрес? Это значит, что пользователь, который будет отвечать вам на почту, он вам ответит не на то письмо, к примеру, с которого вы написали, а именно на этот обратный адрес. Иногда это может быть полезным, но я никогда это не использовал. Вы, если у вас несколько продуктов, следите, чтобы вы выбирали именно для вас, необходимый для вас домен, чтобы вы в них не запутались И указывайте почту, с которой должна идти рассылка Вот за этим обязательно следите Если вы хотите, чтобы эти письма были сохранены в последовательности, вы выбираете последовательность Если вам не нужна последовательность, то вы просто нажимаете на сохранить также а, вы можете проверить, как будет выглядеть ваше письмо до того, как отправить его всем клиентам. Как это сделать? Вы нажимаете на «Тестовое письмо» а, и вот сюда вводите ваш адрес. Нажимаете на «Отправить а, тестовое письмо», «Тестовое письмо», и вам просто придет во входящее это письмо, вы сможете посмотреть, как оно будет готово. Ну, то есть, как оно будет выглядеть. Сообщ, соответственно, сообщения и ответы а, — это краткая сводка, кому были отправлены письма. Видите, вот оно висит сейчас отправляется. Если я вот сейчас... Просмотрю, я нажму на ссылку, либо я вам отвечу. Ну, то есть, наверное, на это письмо, то будет написано: что посмотрел там один, да-да-да. И вот будет некоторая аналитика. И ответы это именно те ответы, которые вы получите на данное письмо. Вы их можете смотреть здесь, но в целом они вам придут во входящий, просто в сам Git-курс. Возвращаемся тогда обратно в наше письмо, которое мы только что редактировали. Основное. И что мы смотрим? То есть с редактором все более-менее понятно, да? А это что касается текстового редактора. Я, если честно, им пользовался три года, и на шаблоны я перешел а, просто потому, что попробовать захотелось. То есть если бы... В общем, я э не могу вам сказать, что шаблоны на что-то влияют, но если вдруг вы хотите использовать им на шаблоны, то делается это очень просто. Мы нажимаем на текстовый редактор, меняем его на шаблоны, нажимаем на сохранить. Возвращаемся обратно на страничку У нас теперь должен пропасть, пропасть текстовый редакт Да, он как раз пропал И теперь нам система говорит, что вы должны редактировать выбранный шаблон, которого у нас нету Или выбрать другой шаблон И вот мы с вами на первом этапе создавали шаблоны То есть я сейчас нажал на выбрать другой шаблон Мы с вами создавали вот этот шаблон стандартный Набираем его Теперь у нас появился вот этот блок, с которым мы с вами работали. И теперь вы можете внести все коррективы, которые вам необходимы, в ваше письмо. Вставлять, допустим, кнопки. Добавлять разные элементы. И после того, как у нас будет полностью настроено письмо, то есть вот вы можете кнопки добавлять, выравнивать их. Но ну, мы с вами все это уже проходили. Менять их местами, куда вам хочется, вверх-вниз, добавлять. Менять картинки, менять описание, менять цвет, заливки. То есть все это мы с вами приходили. После того, как вы все это дело настроили, нажимайте на «Сохранить» и «Выйти». Теперь вам показывают, как будет выглядеть ваш шаблон, который вы, соответственно, выбрали. Можете нажать на «Сохранить», что произошло первичное сохранение, и нажать на «Готово к отправке». В этом случае ваше письмо будет отправлено. Но теперь как раз-таки мы переходим к правой стороне и решаем вопрос, а кому это отправлять. И у нас есть здесь некоторые опции Первая опция — отправлять никому Я рекомендую всегда ставить никому изначально, когда вы настраиваете письмо Чтобы когда вы его нажали на «Сохранить» И либо случайным образом нажали на готово к отправке», чтобы письмо не полетело сразу же по вашим пользователям Потому что я думаю, что если ваши пользователи получат вот такое некрасивое письмо, в котором непонятно вообще что Они могут негативно на это отреагировать Поэтому изначально мы ставим никому но когда вы все настроили и вы теперь уже готовы к отправке, что можно сделать? У нас есть опция, первое, отправить всей базе. То есть мы отправляем вообще всем. Мы нажимаем на всем, всей базе. И вот у всей базы, получается, это все e-mail, которые есть у вас в системе. Есть дополнительные опции. Всем выбранным, То есть это говорит о том, что вот все, вообще все, кто у вас когда-либо регистрировался сейчас или либо находится в вашей базе, вот всем этим людям отправить письмо. Второе. По адресам, которые заведомо существуют То есть у вас иногда будут регистрироваться пользователи Которые пишут э, некорректные почты Просто по приколу посмотреть, а что будет после У вас могут конкуренты указывать левые почты, Могут вообще просто люди ошибаться То есть они указывают несуществующие почты И система может их сразу фильтровать Ну допустим там будет написано Не mail.ru, а допустим mail.ru на русском Ну то есть логично, что это не существует несуществующее. И система GitKurs она по операционным своим данным может отделить, что существует, что не существует И вы можете сделать по адресам, которые заветом существуют Либо по адресам, где дано разрешение на рассылки Вот помните, мы с вами говорили про double opt-in, когда пользователь нажимал на подтверждение рассылки И с точки зрения правильности, с точки зрения всех законов, связанных со спамом и с политиками ресурсов Типа mail, яндекс, почтовых сервисов вы должны отправлять почту только по тем адресам, где дано разрешение на рассылку. Это вот те, кто нажимали, что да, я соглашаюсь на рассылку в вашем письме. И вот нажав на да, я соглашаюсь, у нас из 400 одного человека оказалось всего 361, из которых не является отписанным на 340. То есть у нас, было получено, у нас в базу вошло 400 человек, из них 360 дали разрешение, но в итоге осталось 340, потому что 20 из этих людей еще и отписались. То есть все, То есть если вам нужно отправить просто сообщение все в вашей базе То есть по всем группам, по всем, кто у вас существует Этого достаточно, нажимаем просто, вот настроили все, мы нажимаем на отправить а, готовы к отправке, и всем этим пользователям полетит это письмо Также у нас есть возможность делать определенные сегменты И вот сегменты это сила Git-курса а Что здесь может быть? У нас могут быть огромное количество переменных, которые мы можем выбрать для отправки рассылок. То есть это может быть человек, который находится в сегменте, это может быть что человек, который писал вам в WhatsApp, это может быть человек, который был в какой-то группе. Чаще всего группа используется, когда ну, изначально у вас идет, допустим, там вебинар, либо подписка на ваш лендинг, то пользователь, когда регистрируется, он попадает в группу. И вот вы просто ставите группу и указываете эту группу. Это может быть рассылка по активностям, то есть GitCourse может отследить, что пользователь, допустим, 30 дней не открывал никаких писем, он не заходил в обучающий кабинет, он вообще не пользовался платформой, вы можете ему написать, что мы вас удалим, если вы не будете пользоваться платформой, то есть возможности для отправки невероятное количество, плюс человек может просто создать заказ, вы можете написать, что вы у нас создали заказ, если вопросы с оплатой, то есть дожимающие письма, это могут быть ответы на анкету, то есть у вас студенты проходят Анкетирование в вашем тренинге, к примеру И после того, как студент заполняет анкету Вы можете имитировать связь с ним через менеджер Что, примерно, добрый день, я Марина Спасибо, что вы отправили анкету Я посмотрела, все, все корректно Если у вас какие-то вопросы по, на, по обучению у нас и таким, сам, и таким образом вы можете имитировать абсолютно все процессы Которые у вас происходят в бизнесе Это может быть а, по наличию какой-то покупки То есть пользователь только что купил продукт Определенно вы ему отправляете сообщение Что добро пожаловать, курс такой-то Вот так проходит у нас обучение это может быть имеет посещение. Вы можете настроить сбор людей по определенным страницам, что они, допустим, зашли на вашу страничку с предложением вашего продукта. И так как он был на этой страничке, вы ему отправляете сообщение, что вас заинтересовал наш курс. Давайте скажем подробнее, у нас есть там рассрочка. Это может быть по наличию телефона, то есть пользователь зарегистрировался в его системе, а после чего. Отправил смс, подтвердил свой номер телефона Что достаточно ответственный шаг Отправляем сообщение, спасибо за там телефон, вот вам плюшка Это может быть возможность отправлять сообщения ВКонтакте, Вайбер, Ватсап То есть, ну, видите, как очень большое количество возможностей Подключен телеграм, он может быть вашим партнером Это может быть э, участник вебинара, это может быть участник тренинга Он может просто подтвердил почту, он может быть вашим активным партнером Я также говорил, что на Get курсе есть возможность партнерской программы, да, то есть и он является активным участником. Вы можете формировать человека по среднему чеку, то есть, вот допустим, что он принес, допустим, вот средний чек, и что средний чек не менее там, 10 тысяч рублей, к примеру, 31 пользователя. И таким образом вы можете максимально гибко настраивать форму для рассылок. А после того, как рассылка будет отправлена, вы можете посмотреть на статистику по, по тому, как ну, то есть статистику письма. Давайте сейчас как раз покажу Вот я как раз открыл письмо, чтобы вам показать Смотрите, допустим, была рассылка на 1132 сообщения Из них доставлено было 1117 То есть какое-то 13 человек получили ошибку, то есть возможно у них неверный e-mail. Два человека запретили отправлять, то есть потенциально возможно, что... Ну вот смотрите, расширена статистика с правой стороны 13% не доставлено, из вот этой аудитории 15% отписались Из вот этих 15% 10% отписались так из профиля То есть они нажали на ссылку, зашли в свой профиль да, В настройки профиля нажали «Отписаться» Четыре человека нажали на кнопку спам, а один адрес оказался просто несуществующим. Таким образом, вы настраивая сегменты, настраивая рассылки, можете полностью анализировать эту аудиторию. Плюс вы также можете посмотреть, кто нажал, кто посмотрел письмо, а кто кликнул на, на письмо, после чего сделать по ним рассылку и проверить их на условиях. К примеру, что он открыл письмо. Вот это, да, то есть существующее письмо, и у него сформирован заказ. Если такой, соответственно, сформирован заказ, да. Не отправить письмо, если сформированного заказа нет, то отправить письмо Таким образом вы можете достаточно сегментированно работать с аудиторией А, Наверное, на этом мы этот урок будем завершать Потому что про рассылки на самом деле можно рассказать очень много Потому что рассылки могут отправляться у нас как напрямую из рассылок Так и из последовательности, так и из процессов И здесь очень четко нужно понимать, как, с какую задачу вы решаете в своем бизнесе а, И каким образом ее более эффективно решать Потому что, опять же, напоминаю, что GetCourse это платформа, где... Одни и те же задачи можно решать множеством способов То есть если у вас пользователь оплатил, вы можете работать с ним в автоматическом режиме Теми письмами, которые отправляют GitKurs что спасибо за оплату Вы можете настроить эти письма самостоятельно Вы можете их настроить через рассылки, можете через процессы, можете через внешние сервисы Можно реализовать вот что угодно, вопрос только в том, а что вам надо В общем Напоминаю, что если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться к нам в чат, подписаться на чат Обязательно подпишитесь на обучающего бота, ссылочка на эту страничку есть у вас в описании этого ролика Если вы еще не зарегистрированы на гид-курсе, нажимайте на регистрацию на платформе, получаете 14 дней бесплатно Вам этого будет достаточно, чтобы вы успели настроить платформу Шаг второй. Приступайте к обучению, то есть нажимайте на получать уроки, вас встретит Telegram-бот. Telegram-бот дружелюбный, у него есть меню, он вам подскажет, куда нажимать, что нажимать, чтобы вы могли посмотреть все уроки. И, соответственно, если у вас появляются вопросы, нажимаем на «Подключиться к чату». Подключаетесь к чату, задаете вопросы, и мы постараемся оперативно вам отвечать на ваши вопросы. И самое важное, если вам понравился ролик, поставьте на него лайк, напишите комментарий, чтобы я понимал, что этот контент вам интересен, и мне стоит выкладывать следующие такого же рода ролики. И обязательно подпишитесь на канал. Все, спасибо. На связи был Евгений Карташов. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.